А, у меня два, два же ствола, Всем здравствуйте, еду на охоту с ночевой. Вот так вот у меня там вещей, не знаю, видно, нет. Еду один, Александр отказался на озере. Должны ждать уже товарищи. Еще с одного YouTube канала в общем, встреча каналов у нас. На, так скажем открытие охоты как-то вот так вот сейчас я быстренько доеду если вечером что получится вечером поснимаю если у меня камера строи не выйдет если нет то утром посмотрим сейчас мне доехать минут 20 осталось быстренько сегодня у нас встреча двух каналов мы живем в деревне и рыжая борода. О, оператор, да? Здравствуйте. А ваши документы Роспотребнадзора? У нас энцефалит в районе или, или коронавирус. А вчера по деревне ездили, ходили. А я жуть люблю трофеи. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. это вам подарили? Да. Давай голова сушится у него что-то было черное а так вот выпирало оно сушится я лебедя буду изображать в поле сидеть что взял лебедины да у него куча сейчас дождь лить утка уже оказывается вся летит в общем надо гнать гнать надо успевать иначе ее все съедят ух Почки, ага. Вот такая дорога полевой Сейчас еще километров 7 Наверное Не знаю, не замерил Мне кажется, долго вокруг объезжай. Что-то сзади валится О, у меня же еще там утка сидит Точно, гоню как дурак Все, сбавляем, сбавляем Кто, это что за мужик? Сейчас один проходил, белого, белого не видел тут? <связать> Стоят они, ага. Так, они к ним и прилетели, еще бы на машину залезли. Стоят. Вся утка тут. Тут вся утка. Сейчас я тут сяду, вся утка будет здесь. Пусть они там стоят. Иди, говорит Миша, туда, там утки нет. А, вся утка тут. Блогер, ты же должен понимать, что главное заинтересовать. От того белого человека остались только мокрые кроссовки. Моего это, коптилку. И... Я свечу. по нему бах-бах, он туда, бах-бах, только вот. Но для охотников погоды плохой не бывает, да, Михаил? Знаю, я звонил сегодня одному такому охотнику. Настоящему сибирику, Да. Давай, что будем чай на ней кипятить Сюда вот поставим сейчас. Слушайте, давай тоже что-нибудь. Я хочу есть. Давай что-нибудь уже приготовим не будет, что ли? не будет. Нухи давай. Я дорогу не будет. утка да? будет. Нухи не будет. Нухи не будет. Нухи не будет. Нухи У меня есть дома копченые, я не стал их брать специально. И мясо у тебя есть дома, да? Тут-то, мы думаю, сейчас набьют. А они, конечно, о -о, так вот Нет, не машут, если бы но... ты в своем белом костюме не пришел, мы бы стрели вот этих, которые летели. Напугались. Да все-таки это был ты, да? Все-таки напугались, да, этого мужика? Ну вот. только находят, я кря кря губ вот так вот. Сюда, сюда, короче. Блин, пахнет чем-то полево. Да тут все шкворчит, все в дыму, все не видно ничего. Но процесс пошел. Это они дымятся или это из них пар просто идет? О, да, вот чем воняет. Я думал это уткой. Да нет, вроде бы нормально. Ладно, я их потом одену, они на мне быстрее высохнут. Я стою, короче, в камушах, как-то так вот по воде. Думал лебедь, лебедь. Белый, смотрю, белый, мелькает же белый. Вижу-то плохо, но белый. Думаю, я понимаю, нему бахну. а еду там. А что, еду дорогой, все смотрят на меня. Ну, а что, да? Да, ты дома ехал в эту костюню. тут я не знаю, не платил вам. Да что ты? Сейчас сломается и чайник не упадет. Нет, она еще долго будет. Ты что ли не видишь? Нет. А да, вот ветра бы не было, сейчас бы уже все кипело за мной. Да, Долбай. и так один закипятили уже. Ветра чай. бы не было, я бы уже перебил. Да, заварку приготовиться. Я-то сразу буду засыпать. Кого ты будешь засыпать? Заварка. А, чай, точно, вот она, заварка. Ага. А. а ты так хотел. А, а в темноте же не видать, То ли, просто вода. Я думал, ну вскипятил, вскипятил и все. Ты яву собрался, пишешь, да? Я в прошлый раз пиво, тут что? 20. Сколько я? 28 раз всего стрельнул. 9 сбитых, 7 подобных. 5, 5. Камера шла. 5 я. Что, мне есть больше нечего что ли ну, а что правильно у тебя твой чайник есть что я? Твою, твою воду прозрачную а, сготовилась а и наша наверное... уточка Будет создать пока остынет ни разу копченую утку не пробовал в выходных условиях. Вкусная наверное. В том году-то твой друг порол, даже не дал попробовать. Не знаю, я не пробовал, не пробовал ни разу. Ну, что, будем тестировать? Да, это у тебя? Вкусная, наверное. Да? как ты думаешь? Надо какой-то светильник делать, не делать. Да, нормально все. Видно? Да, видно. Ну, все выключать, да? она горячая, да? Нет, Нет так, мяша одна. Ой, да она, может, еще и сгорела. Два канала старались, да, жарить, э, коптить утку. Мы живем в деревне, и рыжая борода. В описании Очень оставим вкусно. ссылку шоу они сразу что-то опять про меня наговаривают да да а ты там переодеваешься я уж не буду тебя снимать а может кому-то интересно было посмотреть мне дали ножку ура хозяин мне дал ножку поздно утку у меня кормить у меня патронтаж видишь туго завязан и все мне меня он это не его не развязать до утра О! Ах, ну ты гений, блядь, сейчас сожги. По трандаше костра сел, пусть нагревают. А видел какие у меня новые носки, да, крутые? А сейчас такие еще надо. Да, маленькие когда еще был. То ли ими сразу запахло, то ли... А, тут еще и вот, Время начала седьмого. Камеру я забыл в машине. добыто у меня. Вот лодки две. И на воде две. Вот Далеке сейчас летит одна. Вот так вот. Стрельнул я пять раз. Там чайка. Народу сильно мало, выстрелов тоже мало в озере. Иван нет-нет, стрельнет еще вроде. Ой, наверное, все. Вот там он летит. Время 7.40. Уточки налетают единичные. Эта вроде решила все-таки крякать моя. А в общем, вот у меня плавает одна. стрельно уже. 19 раз получается. Вот. И вот. И вот это охота. Какое-то сентября сегодня, не знаю, уже вторая неделя охоты. Я снова из кауток. А в этот раз я всех нашел. Этот серяг пер как сумасшедший. Я был, получается, он в том носке, он пер вот так вот вдоль частины. Утка у меня. он не знаю, видно, не видно. Я так же на телефон снимаю, сейчас батарейка сядет. В общем, по инерции он пролетел еще на метров сорок. сейчас мало, там камыш у меня редкий, три раза выплывал, тем более, и стал очень заметный. Они как-то налетают с этого края, и потом, получается, маленько до меня не долетает и в сторону заворачивают. Переплыл сейчас, получается, сюда. Хожу по лабзи. Вот так вот тут. О, А где это? А вот она у меня тычка. А все тогда при... стану Где-нибудь тут в углу, в углу постою. Ну и наверное все. А этот там все стреляет. Все ему... Ему мало. Стреляет и стреляет. Парень со второго канала. Мы живем в деревне. Он, наверное, собрался жить на озере. Фу, жарко опять. Ну как ваше впечатление об охоте, Михаил? <реклама> Этот парень <реклама> со второго канала? Ну, куда он их бьет, куда он их бьет <смех> у него вон, вон. <смех> утка есть, как мне звонил товарищ, я думал нет, а оказывается а так. Фута удалась, скажем, да? Ну да, мне понравилось На следующих выходных опять поедем так что все будем собираться